Всем привет! Это видео не будет разговорным, меня давно не было на канале, но один хороший человек мне напомнил, что на канале должны выходить каверы, так что кавер будет посвящен всем любителям видеоигр. Сидел на последней партии. Дочь всегда была лучшей на карте Глобала, а думать важно Но для предков это не важно Они сыграй со мной, ты знаешь будет весела и круто, мы даже не заметим, как пролетят минуты, пара ключей в помышке для регистрации впереди тысячи комбинаций. сыграй со мной, ты знаешь будет весела и круто, мы даже не хотела рассказать, что ты фанат Влад, но тут она сказала, как среди ясного неба гром. Слушай, а ты не все, кто Ты бежал по улице с и плача, рассказал все папе, ожидая ответа. Так нужного сейчас отцовского совета. сыграй со мной, ты знаешь будет весело и круто, там даже не замети, ты пролетят минуты, паркур по для регистрации впереди тысячи комбинаций, сыграй со мной, ты знаешь будет весело и круто, там даже не заметим,